Вы никак не можете победить лень, Постоянно откладываете дело, которое можно сделать сегодня на завтра? Не знаете, как справиться с этим? Тогда не волнуйтесь, у Артема есть для вас решение в виде тайм-менеджмента. Что это? Узнаете прямо сейчас. Погнали! Сервис общих аккаунтов для iPhone и iPad App iOS Store на сегодняшний день является лучшим для того, чтобы опробовать большинство платных игр и приложений за бесплатно. Более полутора тысяч положительных отзывов, обширная библиотека программ на сумму в 100 тысяч рублей. А самое забавное – это стоимость за два общих аккаунта меньше чем 100 рублей, что ли? Как по мне вообще не деньги. Apple Finder рекомендует и помните, что я никогда не советую того, чем не пользовался бы сам. Ссылка в описании. Удачи. В современном мире большинство свободного времени у людей практически уходит впустую, даже из-за какого-то мимолетного уведомления мы можем уткнуться в свой iPhone или iPad на типа пару минут, а в итоге не заметить, как пролетит час, а то и больше. Еще в 80-м году итальянский студент Франческо Черилло начал испытывать депрессию из-за того, что он просиживал за домашним заданием по 3-4 часа в день, что в дальнейшем негативно сказывалось на сдаче экзаменов и последующих месяцах учебы. Тогда Черилло поймал себя на довольно простой, но но, как окажется в будущем гениальные мысли работать над определенной задачей по технике помодора 25 минут работы и 5 минут отдыха. На iOS существует огромное количество помидорных приложений и вы можете опробовать любое, которое приглянется. Я же использую программу он главным преимуществом которой является поддержка как iPhone и Apple Watch, так iPad и MacBook. Зацепила приложенька удобным интерфейсом и гибкими настройками, например, можно выбрать какой рингтон, скажем, будет оповещать пользователя, когда пора сделать передышку, а когда начинать перелопачивать все свои дела. И задачи. После установки нужных параметров остается написать название выполняемой задачи, хотя это не обязательно и запустить таймер. За 25 минут вы ни в коем случае не должны отвлекаться ни на какие уведомления, само собой если там нет ничего экстренного. После истечения времени, неважно, близки ли вы к концу выполнения задачи или нет, нужно отложить все в сторону и отвлечься ровно на 5 минут, телек там глянуть на уведомления, те же ответить и так далее. Погоди, а если я сделал определенную работу раньше положенного времени, а таймер еще идет. Что предпринимать в таком случае? Лично я приступаю к выполнению другого вида работы. Например, сделав 12 номеров по алгебре за 15 минут, оставшиеся 10 я использую на выполнение русского. Точно так же и здесь. Само собой никакой тайм-менеджмент не обходится без определенного распорядка дня, хотя бы нужно записывать дела и задачи, которые необходимо выполнить за день. Среди огромного количества планировщиков я в Выбрал самый достойный под названием Two Round, привлекает данный клиент своим необычным подходом к составлению различного рода дел. Нужные вам задачи отображаются в виде кружков разного цвета. Например, к красным фигурам относятся задания, связанные с работой, синие с учебой, зеленые с повседневными действиями и так дальше. Однако. Колдуны говорят об этом как о покупке картошки. В зависимости от важности какого-либо дела при создании заметки можно выставить размер шарика от самого незаметного до крупного гиганта. Кстати, в пятиминутных перерывах с этими шариками можно даже поиграться вот таким вот образом. Если правильно понять и начать пользоваться этими или аналогичными приложениями для составления списка задач, которым в дальнейшем нужно применять тайм-менеджмент, то за пару дней вы почувствуете колоссальную разницу в продуктивности выполнения работ. Обязательно делись этим видео со своими друзьями в социальных сетях и родственниками в iMessage, чтобы они переставали лениться и откладывать важные в кавычках дела на завтра. Всем добра, пока!